Тиски синусные, комбинированные, тип 3354, являются высокоточной необходимой оснасткой, идеально предназначены для точных измерений и проверок, линейного резания при механической обработке на шлифовальных, электроэрозионных и прочих станках. Тиски имеют ширину губок 75 мм. Неподвижная губка выполнена едино с корпусом тисков. На ней предусмотрена возможность закрепления бокового упора. Подвижная губка имеет горизонтальную и вертикальную проточки для закрепления круглых заготовок. Тиски изготовлены из высококачественной лидированной стали, что гарантирует их высокую точность в любом положении. Отклонение параллельности корпуса к основанию не более тысячных на 100 мм. Отклонение перпендикулярности передней поверхности неподвижной и подвижной губок поверхности основания также не более 0,005. Расхождение губок возможно от максимального значения до полного смыкания, что позволяет закрепить любую обрабатываемую деталь из этого диапазона размеров. Максимальный рабочий угол подъема 45 градусов, но фактически тиски можно поднять до 60 градусов. Максимальный угол наклона корпуса 45 градусов. Для выставления необходимых углов нужно выбрать соответствующие мерные блоки из набора. Их величина определяется по формуле. Расстояние между двумя валиками есть размер синусной линейки. Эти параметры известны из паспорта. Преобразовав формулу, получим нужный вид. Значение синуса угла берется из таблицы. Воспользовавшись справочником инструментальщика по техническим измерениям автора Махоня, эта работа значительно упростится. Подобрав блоки, поднимаем корпус тисков в требуемом направлении, соответствующим винтом наклона. Подкладываем выбранные мерные блоки под и фиксируем положение тисков теми же винтами наклона. Устанавливаем заготовку и осуществляем зажим с необходимым усилием.